Шалом, дорогие друзья, Шавей Цион, Мессианская студия, Оазис Медиа. Вопрос, который, наверное, связан с Алией или с Галутом, диаспора. Галут некрасиво слышится, диаспора, это. Покрасивее. как быть если я хочу соблюдать кашрут но не могу живя в галуте ну, я вам здесь скажу очень просто э -э оформляйте документы и переезжайте в израиль здесь вы морочиться особенно не будете в любом магазине более-менее все продается кошерно. и писание да требует от нас определенного уровня кашрута но нам не всегда нужно вот как раз под уровень кашрута подходить все же в галуте есть Место кашруту. Но здесь приходится немножко э, носить увеличительные очки. Потому что когда ты заходишь в магазин чего-то купить, то все ингредиенты, включая много Е-е-е, и включая свин-свин-свин, написаны обычно маленькими буквами. И когда у нас есть хорошие увеличивающие очки, мы можем читая, увидеть и сказать, «О, это не чистое, а это чистое. И ты выбираешь то, что ты хочешь. Здесь я хочу сказать, это не просто в Галуте. Вот мы были недавно на конференции в Германии, и когда мы пошли и хотели покушать где-то во внешнем ресторане то нам нужно было ну, проявить сноровку чтобы выбрать то что нам подходит и понятно здесь можно углубиться в нюансы а все-таки сковородка на которой жарили вашу рыбу вполне возможно до этого на ней жарили поросенка ну это все тоже может быть здесь конечно никто не застрахован но я здесь наверное хочу укрыться под правкой апостола павла который когда-то сказал э на рынке ешьте без исследований, если вам явно не заявляют, что это идоложертвенное. В Галуте можно исполнить кошрут, если вы занимаетесь разведением своих курочек или бычка, или кто-то из ваших знакомых, и вы выстраиваете определенную линейку, по которой вы питаетесь. Но с общепитом там всегда могут быть определенные проблемы. Я все-таки хочу дать облегчение. Стоит Подумать. И если у вас есть право на возвращение, то есть вы призваны к кошерной еде, езжайте в Израиль. Здесь вам будет значительно проще. Ну, вот, кстати, недавно эта конференция, которая была в Берлине, и там были вещи, которые мы начинали немного спорить, или поднимать вопросы, нужно ли уезжать в Израиль, или можно ли оставаться в диаспоре. Вещи, которые нуждаются в том, чтобы Господь Бог проговорил каждому человеку, но все-таки вот одна интересная мысль. Писание имеет так много слов об Алие. Они значительно, значительно превышают внутренние ощущения, связанные с нашим местом там где-то в диаспоре. Взвесьте эти слова. И тогда вы обретете не только кошрут, вы будете жить в земле про отцов. Не простой земли. Не так просто здесь. Не так просто справиться. И нужно настроить себя, что ты будешь сражаться и с внутренними вещами, и с внешними, и чтобы укорениться, заплатишь цену. Но благословение, исполнение божественного призвания, которое он сказал когда-то еще Аврааму. Твои дети вернутся в эту землю. Они выйдут большим народом из разных мест, вернутся в эту землю. И я здесь очищу их от всяких мерзостей. Ну, кошрут подпадает под. Очищение, Потому что, когда мы едим кошерное, мы тоже очищаемся от мерзостей. Но очищение от мерзостей идет намного глубже. Оно касается отравленных областей нашей души, наше поколение, наше потомство, которые будут испытывать избавление, очищение. Сверхъестественным образом Господь Бог обещает нам. Поэтому, живя в Галуте, думайте об Израиле. Заходя в магазин, Выбирая кошерную колбасу или кошерный кусок мяса, думайте, что можно и не выбирать. Приедя в Израиль, вы можете спокойно, зайдя в любой супермаркет, суперсайт, неважно в какой магазин, там оно все кошерное, уже до вас проверили. Но кроме этого, будет много других благ. Желаю вам благословения и греша